И сегодня очередной вопрос от зрителей. Здравствуйте! Сделайте, пожалуйста, видео про покупку доли в уставном капитале. Какие есть плюсы и минусы, и как на этом заработать? Спасибо за полезные видео. Подробности побольше. По порядку. Мы рекомендуем покупать долю в компании, только если вы в вопросе отлично разбираетесь. Учитывать нужно все мелочи. Внимательно изучить все документы. Обратите внимание на устав компании, в которой вы хотите приобрести долю и пункты договора, которые коснутся доли. Посмотрите, сколько у вас будет прав после покупки. Проверьте, нет ли у компании задолженности и штрафов, чтобы в итоге не уйти в минус. Все долги ООО переходят к новому владельцу. Обратите внимание, что бывают случаи, когда ваша доля будет всего лишь долей в компании и не принесет вам никакой прибыли. Плюсы. Приобретая долю, можно заработать или купить компанию для собственных нужд. Минусы. Задолженности приобретаемой компании, переход долгов при покупке, неправильная оценка доли на рынке. Мы не отговариваем приобретать вас ООО или ее доли, но подходить к вопросу нужно тщательно. Неважно, учитесь вы у нас или самостоятельно. Важно уметь все проверять. Друзья.